Маяк. 16.09 в Москве. С вами по-прежнему Катерина Срывкова. Возможно, кто-то хочет взбодриться. Сумерки приближаются к столице. И вот кто-нибудь рыщет в своем кошельке, чтобы найти такие удобные железные деньги, дабы заполучить заветный стаканчик кофе. А кто-то заглядывает в свой биткоин-кошелек. Вот для них важное сообщение. Биткоин продолжает бить рекорды. Только за эти выходные стоимость криптовалюты выросла более чем на 10%, преодолев отметку в 9000 долларов. И вот-вот достигнет нового максимума. По нынешним курсам это больше полумиллиона рублей. Пора ли кусать локти своей соседки из-за упущенного момента? Или все еще есть шанс запрыгнуть в уходящий поезд и порадоваться очередной новости о крипторекордах? Узнаем у нашего эксперта, специалиста по криптовалютам Алексея Муратова. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Расскажите для начала, что такое биткоин. Пожалуйста. Биткоин это криптовалюта, которая основана на революционной технологии, которая сегодня приходит в наш мир. Называется эта технология блокчейн. Все больше и больше людей по всему миру хотят владеть этой уникальной технологией. Она ограничена в количестве этот биткоин, поэтому спрос превышает предложение. От этого криптовалюта биткоин постоянно растет. Скажите, пожалуйста, она существует только в электронном виде или есть какая-то ее визу визуализированная физическая форма? То есть потрогать его нельзя? Я просто видела фотографии, вот. вот в Яндексе набил и было любопытно, как выглядит биткоин, и мне там нарисовали такие монетки с буквой «Б» перечеркнутой. Это все просто какой-то фейк, или действительно существует какая-то физическая вот аналогия биткоина? Вы знаете, все знают значок доллара. Да. Но значок доллара – это не значит сама купюра. Ну да. Так же и с биткоином. Понятно. Да, он, это, это электронная валюта. Это чистая математика, это а, криптовалюта, которая а, сегодня в отличие от а, электронных валют, обычных и фиатных денег, а, не имеет возможности вот, неограниченной миссии подделки. Mm -hmm. То есть это исходная код, который публично в публичном доступе, то есть определенные правила. И все участники сообщества видят эти исходные правила, по которым и участвуют, и используют данную криптовалюту. А расскажите, что же такое майнинг? А, вот а, в любой валюте есть эмиссия. Вот у доллара США эмиссией занимается Федеральная резервная система. По сути, для многих уже не секрет, что это частная лавочка, за которой стоят финансовые элиты, которые вбрасывают сегодня в экономику неограниченное количество новых долларов. Не подтвержденных золотым запасом или еще какими-то да, материальными. Это, это, финанс, это финансовая пирамида. И mm. а, у биткоина эмиссия производится за счет майнинга то есть а, майнинговые фермы а, майнинговые мощности и люди которые манят они перебирают эту кучу хэва мусора подбирая красивое число когда красивое число подобрано лишено это алгоритмическое уравнение а, остается блок в который записывается транзакций и в качестве вознаграждения за создание этого блока а, система дает этому человеку пор же этот блок создал наманил. А, Биткоин один в виде вот, определенного вознаграждения. Правила эти прописаны также в исходном коде. Известно общее количество биткоинов, которые будет эмиссировано. правила, по которым происходит эмиссия, сколько их добывается. И участники уже, майнер, борются Друг с другом майнинговыми мощностями, кто этот биткоин а, добудет, кто а, создал. Интересно. Этот блок. То да. есть, вот это как наши предки, золотоискатели промывали песок, да, а люди тут решают уравнения, ищут красивые числа и какие-то логические цепочки, и побеждает самый главный математик, так ли я правильно да. Ли я поняла? Да, но, но здесь, вот а, мое личное мнение: что не совсем а, тоже а, справедливо и честно. Вот представьте: а, добыча золота, где а вы копаете руками, а рядом стоит а, китайский китайский до да, золотокопатель который копает лопатой он, mm -hmm. вот полгода вы копали копали он вам через полгода продает лопату эту либо сдает в аренду вы лопаты а он уже экскаватором копает вот так сегодня и с биткоином вот mm -hmm. а, оборудование майнинговые производится в китае и на самом передовом и эффективном оборудовании Китай сначала сами майят китайские майнеры а потом продают в третьи страны Sлушайте. причем стоимость этого оборудования себестоимость она копейки да за довольно-таки большие деньги, потому что вот этот просто ажиотазный, он так же, как и биткоин, приносит колоссальную а, вот эту вот инвестиционную прибыль за счет того, что спрос превышает предложение. А вот поэтому биткоин стоит 9000 долларов и продолжает расти? А, да, он и будет расти дальше, потому что это уникальная говорю, технология, Которая ограничена в количестве И все больше и больше людей хотят владеть Этой технологией а, а И многие люди еще не знают о ней Еще только вот завтра узнают И тоже захотят ее купить а вот вот вопрос Зачем, да Что можно купить Как потратить эту валюту Он делится, он не делится На каком счете он лежит Как с ним вообще обращаться Он может делиться, да, минус бесконечности Но вы знаете, почему такая популярность Мир переходит в новую стадию. Вот, долгое время нам приходилось доверять какому-то центру, в том числе и в области финансов, инвестиционному центру. И уже для многих не секрет, но что нас очень часто обманывают. Mm -hmm. вот, нас воспитывают с детства и говорят, что деньги мерило труда. Но при этом мы трудимся, зарабатывая с утра до вечера, а финансовые элиты просто-напросто печатают, делают из воздуха. В том числе банки через банковский мультипликатор. Вот пирамида а, долгов. Да. Эти кредитные займы и а, это понятно уже давно и многим, но люди не знали выход для этой ситуации. А что же можно было бы противопоставить взамен существующей несправедливой финансовой системы? И сегодня огромное количество людей видит выход именно вот в децентрализованной финансовой системе, основанной на блокчейн. И вот а, точно будущее за вот децентрализованной финансовой системой, основанной на блокчейн. А вот какая это будет криптовалюта? Биткоин там призм а, поживем увидим победит сильнейший это очень интересно но у вас то есть биткоин алексей у меня есть а, биткоин и я также являюсь основателем а, передовой криптовалюты криптовалюты нового поколения она называется призм это российская а, разработка да вы это что? Да. Он... Эта криптовалюта по, по всем параметрам сегодня превосходит биткоин и по техническим, там скорость транзакции, стоимость транзакции, пропускная способность. Но самое главное концептуально. Слушайте, а... это отрадно очень слышать. И я надеюсь, что наши дети, а может, и мы доживем до того момента, когда зарплату нам в этих призмах будут выдавать. Это по-любому будет веселее и поднимет настроение нам не только на Новый год, а будет ощущение, что Дед Мороз всегда рядом. Алексей, спасибо вам большое. Желаем вам приятного дня. Вам также. До свидания. МАЯК ПРО